Приветствую всех любителей видеоигр Дредж. И я все-таки решил немножко сначала накопить денег. Потом мы сделаем вот так. Наконец у нас дополнительные ячейки настроены. Плюс надо все нас собирать. Так, все мы начнем. А, ячейки для груза. Вот это вот меня интересует больше всего. Можно как-то это сразу, да? Нет, это не туда. Это не так работает. Мы, в принципе, ее сразу же, кстати, сможем поставить. Как тебя там вращать? Очень удобно, что у меня это, в принципе, все оказалось. Так, здесь все. И три сотни сразу же. Отлично. Ну, ячейка двигателя. А, ну это сюда наверх. Это, придется уже, друг... это уже придется совсем другой двигатель искать, делать. Блин, надо гниль на самом деле выбросить. Я просто не понимаю, зачем она мне вообще в целом. Так, груз. Это туда. А, нет, все правильно. Что мы будем прокачивать следующее? Если ячейки... А, даже вот так даже лучше будет, да. Но это уже, если нам будет по пути, как минимум, это все дело собирать. Так, а теперь, пожалуйста, покажите, как лодочка выглядит. Да она, в принципе, никак не поменялась. Я не пойму, она стала шире или нет? Да, она стала шире. Она точно стала шире. Сколько у нас денег? Четыре сотни. 275, отлично. Вот это мы снимаем. Вот это мы ставим. Отлично, отлично. Так, на самом деле нам бы еще этот поменять. Как его? Двигатель. Если нам найти такой же двигатель, тройной, то в принципе вообще круто. Но мы пока изучаем удочки. А раз уж мы пока изучаем удочки, то в принципе пока ничего трогать не надо. Так, что у нас по заданию? Нам надо... А, нам нужно еще в другие места скататься, точно. А еще надо знать, что купить. Вот это надо купить Как их починить? Так, выбросить, взять, продать Может у тебя починить? Стоп, как Как тебя починить? Выбросить, в трюм взять Отремонти... А, вот отремонтировать все за 28 Все, отлично, мы теперь можем их поставить Отчалить Так, но ну мы быстрее не стали Куда нам быть быстрее? то Так, не так кнопка вот эта кнопка, отлично. Так, а где нам ловить-то их? Собственно. Собственно, давайте. Куда мы их бросим-то? Ну, давайте здесь один бросим. Здесь один бросим. Я не знаю, где еще один бросить. Давайте вот здесь бросим. И на обратном пути рыбу поймаем. Какая-никакая, но пусть будет. О, отлично. Но у нас, по-моему, прямой правду стал больше. О, страшненькую поймал. Клыкастый группы. Но светить... О, пойман трофей. Даже так. Но светить она точно стала больше. Точно дальше это прям гарантированно. Так, вижу. Вижу, куда надо плыть. Так, сейчас здесь, возможно, будут камни. Поэтому надо поаккуратнее. Так, влезет ли. Ой, а куда денется то еще? Как влезет? Так, а вот следующая уже не влезет. и 6,2, да, она не влезет. Просто-напросто не влезет. Так, здесь у нас четверка, по-моему. Так, вот сюда. Запасы кончились. Ну, разница класса. Блин, я так хочу на самом деле. Ча, подождите, знаете, что сейчас сделаю? Вот. Пусть-пусть плывет, пусть-пусть плывет На самом деле на акулу похоже Честно говоря Да, это прям акула, я понял Да я понял, понял, я понял Тихо, тихо, тихо, убийца Все, все, все, все, все, все. Давайте передохнем, пожалуй все, то есть, в принципе, ночью не, про не просто так опасно кататься. Не просто так. То есть, я, на самом деле, еще изначально, судя по всему, понимал, что такие покатушки могут реально очень плохо кончиться. В будущем, по крайней мере. Все, истощено, Поплыли дальше. Сейчас продадим рыбу, раз уж мы ее наловили. Пойдем, естественно, сразу же, после того, как наловили рыбу, посмотрим, что у нас там с ловушками. Нам все-таки задание надо выполнить с этими ловушками, как ни крути. Так, до свидания. Три сотни, неплохо. На самом деле, очень неплохо. Еще бы понимать, бы, где именно оставлять ловушки, цены бы не было. Так, здесь у нас, по-моему, 10 метров. Ага. Блин, туда проводок, заеду мчу скеп не нажимается. Так, быстро проверяем. Ага. Так. Тихо, тихо, тихо. Ага, вот это третье. Никого не поймали? Ладно. Значит, поплыли, поймаем какую нибудь рыбешку. Деньги-то надо заработать, как ни крути. Тут, в принципе, на это все упирается. Деньги, деньги, деньги. О, отлично, трофей Так, вот так Ну, судно, ну, судно точно стало больше Надеюсь, оно когда-нибудь и на карте будет становиться больше Потому что если нет, то это неинтересно И интересно, и нет Одновременно, скажем так И да, и нет Так, мы сейчас уже обратно будем тут, походу у нас тут а, по-моему большая а нет маленькая отлично прям как доктор прописал Последняя. все возвращаемся обратно сейчас он уже темнеет будет надо поспешить как раз день пройдет и мы опять смотри пойдем смотреть ловушки я вот думаю может быть прям около города надо было оставить сейчас мы посмотрим какие поймаются Три штуки. Блин, ну мне кажется, правда, судно стало побольше. Кстати, надо еще посмотреть, меняется ли судно, когда есть рыба и когда ее нет. То есть вот мы сейчас вот смотрим. У нас, в принципе, full груз. 200, всего 200. Ой, и вправду. Он и вправду очищается. Это хорошо. Мелочи. но как раз таки я вся главная прелесть в этих мелочах. Да, то есть у нас сразу пустой стал кораблик. Это круто. Более, ну то, что начинают появляться рыбы одноглазые, которые, судя по всему, мне кажется, ну, может быть, не с одного укуса. Так, забрать все. Не, стой, подожди. Забрать. О, наконец-то! Обычный обыкновенный краб поймался. Так, а нам еще какой-то, да, по-моему, нужен? Или это так, или это просто прибыль? Прямая прибыль. Так, что у нас там по инвентарю? Их ремонтировать-то недорого, но... Даже этот ремонт может не окупаться. Так-то я просто квест решил выполнить. Отлично. Пойдем, отдадим ему рыбешку. Пока все простенько. Еще ни разу не пробовал перегреть свой этот кораблик. Ну, я просто знаю, что уже догадываюсь, что будет, если его перегреть, естественно. Так, может, крабов несешь? Конечно, крабов. А, ну нам просто обычный краб и нужен был. Отлично. 64. Торговец заворачивает краппу и протягивает деньги. Сгодятся. Рад, что нашлось применение этой старой клетушечки. У меня всегда можно докупить новое. а поврежденное отремонтировать на верфи. Ладно, у меня к тебе последняя просьба. Тебе же встречались же тут рыбы со всякими странностями. Как думаешь, что будет, если съесть такую мутантскую рыбу? Заболеешь. Ну, может быть. Но я хочу узнать наверняка. Принеси мне мутирующую рыбу. Любая подойдет. Только оставим это между нами. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Не проблема Так, 784 Единственное, да, вот Сейчас мы ему, походу, будем Вылавливать мутированную рыбку Ночью Нет, здесь этих я ловить не хочу Они маленькие, от них толку мало А мутированная рыба, по-моему, только ночью тусуются. Надо ну, сейчас до ночи вот Акулят поймаем Я думаю, нам парочка точно влезет Так Один И второй внизу влезет, как я понимаю Блять, у меня эти ловушки с собой. Я думаю, что не так. Так, отлично. Пару окулят есть. Что у нас здесь? Двоечка? Не, не хочу. Вот эти троечку место занимает у Гри. О, а вот тебе и мутированная рыбка сама поймалась. Он же сказал любую. Так что, в принципе, пофиг. Да-да-да, мы вернулись к глочке, потому что, оказывается, у меня тут... Эх, корабли ловушки. Вообще, их на самом деле можно кинуть, но я правда не хочу за ними следить. Да, они могут принести какую-то прибыль. Да, большая, небольшая, неважно, прибыль. Но, блин, следить за ними, кататься... Это хорошо, когда ты просто, ну, фармишь. Так, ну что, нашлась мутантская рыба? Да. Помню, мне подойдет любая рыба мутанты. Я подозреваю, что все они одинаковые внутри. Торговец забирает у вас рыбу. Он прижимает ее к груди и мнет пальцами склизкую тушку. Да, это будет в самый раз. Вот плата за рыбу. И да, и давай этого тоже возьмем. Они мне ни к чему. Отлично, сразу в трюм. Э, слышишь, похоже на еле слышный шепот. Вы прислушиваетесь. Тишина. В комнате все словно замирает, а через несколько мгновений вы замечаете, как руки торговца рыбы начинают дрожать. Его лицо искажает мука. Пожалуйста, продавай что хотел и уходи. Мне нужно разобраться с этой тварью. Скорее. Так, все, понял. Забирай. И вот мы уже косарь накопили. Так, это все в трюм. За этим я не хочу следить. А вот эти вот полезные штучки нам пригодятся. Дверь лавки торговца рыбы захлопывается за вашей спиной. Вы слышите скрежет металлического засова. О, блядь. Что-то здесь явно не так. Прям совсем не так. Так, книжки мы все прочитали, энциклопедию, вы ничего не писали про энциклопедию, читать или нет? Так, вернуть фамильный герб, это будет чуть-чуть посложнее. Так, поручение понятно. Теперь нам что нас интересует? Нас интересует... А где, а как это, зайти-то? Сюда? Нет, не сюда, подожди, а как зайти? Через трюм. Поручение, карта, энциклопедия. Я забыл, как зайти в... А, вот, вот сюда. А, маловато Не хватает еще одной Зараза Вообще надо было там двигатели, сети прокачивать Те же самые ловушки хотя бы попробовать Эх Ну я молодец Че, куда поедем? Что у нас времени еще много? Ага, много Ну ладно, давай сейчас рыбу поймаем Чуть-чуть денег заработаем И это самое Начнем с середины. Почему середины? Потому что... Так, нет, не хочу. Что это за странный звук? Что это за странный звук сейчас был, который меня очень-очень напряг? Ну ладно, этих хотя бы еще не так жалко ловить. Все? Куда вся рыба подевалась? Просто вся рыба исчезла, блядь. С радаров, я так скажу. Эх, придется. да куда? Куда все делось-то? Че я, блядь, ловить-то буду? Главное, с ума ночью не сойти. А то за мной и выедут. Ну ладно, давайте поймаем. А, блять, Так, ждем, ждем, ждем. Ай, пропала, ладно. Так, еще одна влезет. Блин, я рекордную хотел поймать. Так, подожди-ка. Так, больше чем уверен, ага. Их не дадут мне поймать рекордную. Жаль. Теперь все, можно обратно плыть. Так, пацаны, рыбешки, у вас на меня никаких счетов не получится. То есть чисто фактически, даже если бы я находил рядом с городом, он бы все равно попытался бы меня уничтожить. Но. Дверь лакторга заперта изнутри. опана на Ладно, давайте ляжем спать. Проснемся. Так, а кому мне продавать, блять, рыбу? А туда плыть далеко, там где я последний раз продавал рыбу. Стальной мыс не... Стальной мыс... Давайте сплавим стальной мыс. К чему я насчет стального мыса? К тому, что это самое. Что у нее там что-то можно было делать. У меня просто денег не было. У меня просто рыбы вся пропадет. А ее что-то немножко жалковато. Терять всю рыбу, блин. Только из-за того, что какой-то хрен там заперся. Надеюсь, она купит у нас рыбу. Очень надеюсь. О, вот это прям сейчас очень странно В общем тут Всякие эти самые Стучат, не стучат Так, строитель Привет, спасибо еще раз, что помог приехать Я привела основной в порядок, сейчас обустраюсь Вот нашла ее, когда разбирала вещь Возьми, тебе пригодится Справочник инженера. Она протягивает вам книгу. Обложка покрыта пылью, но в остальном выглядит хорошо. Если понадобится встать на якорь или оставить здесь свой груз на хранение, не стесняйтесь. Склад. Ага. Строитель. Ага. Все что ли? Блять, у нее рыбы не, не продать. Понял. Так, а мы там были? А-па-па-па. -а -а -а -а. А мы, в принципе, там не были. А поплыли туда, значит. Может быть, там денег сможем продать рыбу. Но просто, типа, тогда от соли вообще никакого толпа нет, правильно ж плыву? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Туда-то плыть очень далеко. Надеюсь, что рыба не придет, скажем так, в негодность. А, еще надо не забывать про акул. Я же ее туда далеко повез. Зараза. Плохие дела. Акулы могут напасть. Потому что я в прошлый раз прям труханул вообще прям прям конкретно так труханул. А, кстати, это, да... а тогда. А, сирена-то нужна это самая. Птица отгонять. И все остальное. Вот, давайте-ка ускоримся. Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Ой, а что это за дымка здесь? Непонятная. Я же правильно плыву, да? Да, правильно. Ой, здесь как-то страшно. Все так плохо видно и так. И без света. А я ведь совсем чуть-чуть проплыву. Ни маяка, ничего нет. Какой-то страшный городец, городочек. Так, рыб берешь? О! Время от времени ловушки для крабов придется забирать и относить на ремонт. Отлично, забираем рыбу. Так. А, ну это тут же плавучий. Все, я понял. Давайте задание у него возьмем. Привет, еще раз поболтать зашел. Помощь рыболова. Конечно, я пытаюсь собрать сведения о том, где водится каждый вид рыбы. Мне удалось выяснить место обитания большинства из них, но несколько я так и не смогла отследить. Может, ты сумеешь разобрать эту информацию? Договорились, мне осталось разыскать ледяного короля, пеликантного большерота, гигантского гидроцина и целоканта. Мне уже удалось про них разузнать, так что, наверное, смогу направить тебя по нужному курсу. Все, хорошо. Ну, давайте сейчас про всех прослушаем. У сельдных королей длинные и слабо защищенные цула, так что, думаю, они живут в достаточно глубокой, но спокойной воде. Может быть, в норах какие можно найти в штурмовых скалах? А что насчет других рыб? Я знаю, что пеликовидные большероты обитают на самой глубочайшей глубине. Чтобы их поймать, нужно специальные снасти. Вот уж страшный просто жуть. Они охотятся в болотистых водах и прячутся в тени деревьев. Так, гигантский целлокат это там. Честно тебе, признаюсь, я понятия не имею, где могут водиться целлоканты. Но от них веет чем-то первобытным. Тебе не кажется? Все, спасибо. Так, ты постоянно корабле? Не, все, мне пора. То есть, в принципе, только своего рода торговец может нам подсобить. Так, а город где-то внутри всего этого. Блять, а я вот сейчас сюда заплываю. И очень даже зря. Хотя... Ой. Ой-ой-ой. Пошла нахрен. Пошла нахрен. Пошла нахер, я тебе говорю. Так, тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Так, не понял. Они что, здесь ктулхи? Крупный мужчина наблюдает за вами сквозь клубы дыма от костра, Безумно обтесывая деревянный кол. Он встает, когда вы выходите на берег. Незнакомец. Судя по лицу, тоже столкнулся с местными тварями. Присаживайся. Вы садитесь рядом с ним у костра. Я пытаюсь очистить эти проклятые джунгли от них с тех пор, как мы потерпели здесь крушение. Парни прозвали их мозгоедами, потому что они сводят с ума. Заставляли нас видеть и делать всякое. Я бы попросил тебя вытащить меня отсюда, но только после того, как я отомщу за своих бойцов. Что с ними случилось? Кто-то разбился в тумане, в тумане, столкнувшись с деревьями или упал в воду. Выжившие собрались под кроны этого огромного дерева. Но оно нас мало защитило. Помощь даже не успела подойти, а нас уже оставались считанные единицы. Лес и твари забрали многих. За прошедшие годы я повидал всяких потенциальных спасителей, но никто не помог. Чем ты отличаешься от остальных? Давай помогу, блядь. Я так и думал, что ты согласишься. У тебя вид такой. Слушай внимательно. Сначала нужно найти пропавшие части миномета, мои эскадрильи, Затем мы обстреляем из него чудовищ. К северу и востоку от этого места, где мы сейчас находимся, разбились и другие самолеты. Я отмечу на твоей карте вероятные места крушения, а ты отправляйся и посмотри, что там можно взять. Так, что мне нужно сделать? Тебе нужно найти потерянные части, это мы поняли. Так, как вы пытаетесь починить? Развесил их жетоны на том дереве позади. Мне показалось это правильно. Но у меня есть жетоны только тех, кого я... Ну, понимаешь, я так не нашел все тела. Если тебе попадутся еще жетоны, я смогу их повесить на дерево к их братьям. У меня есть различные механические штучки, которые могут тебе пригодиться. Возьми вот эту. Доверить а, доверить не страшно. А из каждой принесенной жетоны я тоже буду давать тебе подобное. О, уже есть смысл ему жетоны носить. Так, зачем вам нужны жетоны? Я хочу их повесить, за каждый каждую того жетона буду давать тебе механизмы. Все, это я понял. Есть тут поблизости обломки. Обломки кораблей? Да не, обычно любые останки здесь быстро прогружаются в ул. Ага, давай mm -hmm. рассказываем. Дьявольские порождения чистейшее зло. Будут незаметно преследовать тебя в воде и внезапно выскочат с ужасными подозрительными криками. Когда это со мной случилось впервые, я увидел тени сослуживцев. Они тянулись ко мне словом в ночном кошмаре. А когда я наконец опомнился, я обнаружил, что весь в царапинах и в крови. Видимо, они заставили меня бежать через заросли. С тех пор я изо всех сил стараюсь избегать этих тварей. Похоже, они реагируют на движение, поэтому перемещайся осторожно. Ух ты, ух ты, это классно. Так, давайте книжечку начнем читать, это раз. Во-вторых, мы начнем, естественно... наконец есть универсальная лудочка, блядь. Универсальная. Ух ты ж ни хрена себе, блядь. Сколько у тебя процент ловки? 82. 82. Да по сравнению все остальные просто в, в, в отсосе Так, отлично А, тут про новости Ну а что, давайте выполним, да, как было задание Так, сначала спать А то они меня потом с ума сведут, блять а Здесь рано Нет смысла просыпаться очень рано Так У меня на карте все отображено Да, отлично, все отображено Так, а чем их отпугивают, то интересно ну давайте, ладно, с чем мы будем включать режим спешки? А, -а, а, то есть некоторые, чтобы вещи получить, нужны еще, блядь, и динамит. Так, что у нас здесь? Ну тихо-тихо-тихо. -тих. Какие-то драго. А теперь есть смысл поднимать любое драго. Почему? Потому что это могут быть те же самые жетоны. Так. Ага. А здесь-то рыбу-то ловить и смысла нет. Я сюда рано попал, судя по всему. О, а если эту тварь сюда за за затащить? Ой, блядь! Надо на самом деле... о о о о о, -о, -о, -о, -о Пошла нахер! Хера, что-то... Ладно, на акулу не... Это, блядь, сука. Ой. Акулу не так страшно у... теперь получить от нее, чем это самое, чем от той дряни. Потому что меня сейчас... Я теперь понял, акула каждый раз будет нападать, когда это самое. Когда рассудок в шоке. Так, ладно. Давай сначала ты меня починишь, пожалуйста. Не то. Так, сначала, пожалуйста, отремонтируй меня. Две! Она мне две ячейки сразу это расхреначила. Так, сколько как ты выглядишь? Ага. Блять, а я тебя никуда и повесить не могу. Круто. Она занимает пять ячеек, пять ячеек, но. Пять ячеек, блять. Зараза. Сколько у тебя там стоит? Э да, вот эту надо улучшать. Блять. Че у меня есть? А ничего у меня нету. Зараза. Ну, в принципе, вот я бы ее, я бы вот это убрал. Вот это сюда. Точнее, вот эти две, ладно, я бы убрал. Поставил бы сюда. Как раз-таки универсалку. Блин. Ткань нужна. Ткань, металл и дерево. Придется теперь спать. Потому что если я сейчас не посплю, у меня бы это не сошло, и акула бы меня вытерроризировала бы. Терроризировала. Надо идти теперь, значит, на другие острова. В этих островах мне нет смысла, потому что я динамит не могу делать. А чтобы делать динамит, мне нужно отдать... Это самое. Отдать. Отдать, отдать, отдать. Так, мы туда тоже не поплывем. Мне нужно отдать ему эти, части. Герб фамилии. А чтобы ему отдать фамильный герб, нужно, естественно, переплыть, блядь, весь океан. Ну а что мне еще остается? У меня, в принципе, блядь, не так много, не так, не такой большой выбор. Так, там затонувший кораблик. Ну, чисто фактически эта игра... Не могу сказать, что прям надолго-надолго. Но если прям вот прям заморачиваться, играть-играть, то можно серии так 10-15, может быть, даже 20 замутить. Ну, даже чисто фактически можно же тут, получается, одних спасти, других спасти. Потом выяснить, что с тем же самым мэром происходит. А с ним явно что-то неладное. Ой, понятно, бесполезная рыбешка. Так, ну я плыву в принципе правильно, да. Давайте подускоримся. А там слева я был? Нет, там слева я не был, это точно. Там какой-то ну, какой -то завод, по Тут явно есть разбитые корабли. Сто процентов есть. Неспокойные воды я не могу здесь ловить. Ну, ладно, мне надо-то всего лишь пару деревяшек. Кстати, насчет этого. Пара деревяшек мне нужно. Мне кажется, это я туда-куда плыву, да? Да, да, да. Металлика, пара деревяшек, и-и-и. И пара тканей. О, я здесь тоже ловить ничего не могу. Подстава. Ну ладно, ничего страшного. Блядь, здесь еще какая-то дрянь тоже. Блин, ну а, не понял. Подожди, подожди, волна, куда успокойся. О, о, о, вижу драга. Где? Где? Так, как понимаю, здесь вулкан, понятно. А где драго ты увидел? что то я не понял. А, все. О, -о, о, вот это я сейчас... Вот это сейчас хорошо. Так, ладно, давайте все соберем, фиксим. Раз уж я приплыл сюда. блять, ночь наступает. Ладно, пофиг. Мне нужно минимум две дерева. Мне нужно, в принципе, все дерева, которые здесь есть. Ой, как надеюсь, что мне сейчас не влетит. Ну, здесь же тоже должна же быть хоть какая-то опасность, особенно ночью. Так что стоит быть аккуратным. Но, в принципе, у меня еще пока персонаж, ну, как бы, не в шоке. Так, раз. Два. Все. Так, теперь на карту. Ага, я, в принципе, с нужной стороны, но надо это все равно дело оплывать. О, еще драга, отлично. Справочник инженер. о Вообще, красота. Это я прям куда надо заплыл, судя по всему. Денег хватит? блять нет, у нас денег нет. Рыбу надо ловить. Блин, ну вообще на самом деле глупая была идея... Да что такое? Глупая была идея качать только удочки. Стоило фри... Чего? Утро уже? Нифига себе, я так долго все это делал. Нехорошо. Ну хорошо. На причале вас встречает человек. Он стоит чуть пригнувшись. Под пронизывающим ветром и холодными брызгами. Знаменательный день. Волны принесли мне нового ученика. Сойди на берег. Слабое создание. Дай отдых усталой душе. Я просто плыву мимо. Какой вздор! Твое появление промысел самых глубин. Я взывал, и вот ты здесь. Море ответило мне. Близится ритуал очищения, и ты станешь моим преемником. Ладно, я слушаю. Испытание начинается немедленно. Скажи, чего ищет твоя душа? Пустоты, печали. Счастье, конечно же. Ха! Это лишь отговорка, чтобы не искать чего-то большего. Счастье всегда компромисс по определению. Второй вопрос. Плоть. Чего алчит твоя плоть? солнца, обжигающее кожу соли, холодной объятий воды. О, я в себе его чувствую отблеск из глубин. Последний вопрос, чего заслуживает этот мир? Всего. В некотором смысле, да, он заслуживает всех даров, что выбросило на берег моря, но не более. Испытание завершено, тебе еще много предстоит понять, но со временем ты обретешь нужные знания. И так посвященный. Под моим началом ты станешь вестником очищения, как когда-то я сам. На горах там, позади, пляшет вечное пламя, но каменные очаги трех божеств холодные и пустые. Отыщи три языка неугасимого пламени на утесах, за нами. И зажги тигли. Отправься к святым Пучина И я отмечу их на карте. Они подскажут, что делать дальше. Я же сообщил тебе достаточно, блядь. Фанатик, блядь. Ой, фанатик. Ну, понятное дело. Так, статуи. Какую статую вы хотите осмотреть? Ну, пока никакую. Каменные колонны. Ага, понятно. Интересно, блядь. Так, отчалить. Спасибо. Мне здесь надо было просто переждать своего рода ночь. Так, теперь поплыли направо. Мне до фанатика-то так-то не сильно важно. Что у него там, да как? О, все, я знаю, куда она. О, бутылочка, это тоже мое. Конечно, я сейчас и прокачаюсь практически сразу. Так, на полке в каюте. Ты упротивляешь знак. Хорошо. То есть, фактически, я не зря купил очищенный металл. Так. Ага. Ага, я понял. Ну, поехали. Отлично. Сотка. Берем. Ага. Куда? Куда ты его убрал? Еще одно дерево и один металлик. И все готово. Отлично. Тоже сразу в трюм. Так, мы прокачали, да? А, да, мы прокачали. Но мы не можем пока купить. Тихо. Сколько ты стоишь, блядь, 600? А, так у меня денег там вообще. Я, я в шоке. баба ба, -ба, -ба. Ой, какая красотишечка Ой, песня Так Подожди, ты же универс... А, ты же универсальный, да Прибрежные, мелководные, маргановые Мелководные Да все могу ловить Теперь я могу ловить все Так, теперь мы ложимся спать Потому что мы очень долго все-таки это дело устанавливали О, там видите? Фигня какая-то происходит так, отчалить. Теперь я могу ловить любую рыбу. И это может не может не радовать. Теперь нам нужно скататься. О, блин. Ебать. Пошли вон. Пошли вон. Пугают меня. Давайте, ладно, ускоримся. Нет, они догоняют все равно. А что вам надо? -то? Давайте, ладно, я буду тогда просто сигналить Может быть, они отстанут? Нет, не отстанут Я просто не... Я понял Я понял, ускоряемся Я понял, кого они зовут Просто ускоряемся, я понял Да отстаньте вы от меня Так, что это там за рыбка? Так, а куда я плыву? А я плыву правильно. Не... О, блядь! Она могла и меня тем самым. То есть они ее приманили собой. Они ее приманили. И она могла меня как раз-таки подгадать, пока я это самое. Пока я тут занят. Блять, опасное существо. И оно тут далеко не одно. В целом. То есть их тут много. Блин, а я же, кстати. А, нет, я тут везде был. И здесь был. А, мне еще вот сюда, в звездную бухту надо. Бля. Не зря я решил все-таки осмотреться, прежде чем что-либо делать. Так, как понимаю, и здесь мне будут явно не рады. Да. И здесь опасно где-либо останавливаться. То есть я сюда плыл в принципе зря Ну давайте, ладно, заберем сейчас дерево Оно мне все в принципе нужно, мне и металл нужно Вот зараза, конечно Чуть на корм рыбу не пошел Отбиваться бы еще как-нибудь Ой, уже ночь скоро, бля Так, ладно, давайте подумаем ну, в принципе, ближе, проще всего и лучше всего. Это в храм, конечно, идти. Что у нас здесь? Камень тихо гудит, и вы видите в воздухе вокруг. На поверхности танцуют еле видимые силуэты, которые исчезают. Перед чем вы успеваете на них насмотреться. Холодный камень не отвечает на ваши прикосновение. Хорошо, я понял. Не отвечает, и ладно. Так, теперь надо, получается, мне как поступить? Лучше всего, конечно же, идти к храму, к древнему. Но также, идя к древнему храму, мне нельзя огребсти. Ну, а тех же самых других лодок. Мне нельзя, точнее, сходить с ума. Во-во-во-во, там вот сейчас вот что-то появляется, там, похоже, опасное. Туда я не поплыву, блядь. Вы что? Дурака, что ли, похож? День 32 уже, представляете? До свидания. Судя по всему, мне не на эти два места надо было, а вот сюда мне надо было. Так, я, кстати, маяк не вижу. Где маяк? Маяк где-то скрылся. Кто тут у нас? Ой! Классно! Каждая рыба по-своему ловится. Прикольно. Давайте еще одну. Блин, это прикольно, мне нравится. Сама фишка классная. То есть, каждая рыба ловится по-своему. Все. Хватит. А то потом еще искать, кому продавать. Я... А, точно, еще же еще искать, кому продавать. А мне плыть тут... У -у -у, капец, сколько. Не-не-не. Нам надо все-таки плыть. Блин, а в малой соли-то я уже не продам рыбу. Печалька. Но это прям проблема. Потому что для меня это своего рода пристанище. Мне, может быть, надо было просто несколько дней поскитаться. Блин, он все прочитал. Сколько рыбы хранится? Ладно, погнали Ну, думаю, что лучше всего Лучшим вариантом будет Это доплыть Еба, кит. Привет, кит Как дела? Он мне не ответил, ничем жаль Лучшей идеей будет это приплыть, конечно, туда и продать рыбу уже там. Так, и это последний заход и все. Уже начинает вечереть, нельзя использовать быстроходку, Ваш начинает темнеть. А мне вот туда. Ну все, стоит только надеяться на то, что меня никто не съест, пока я плыву. Ну я ни обо что не ударюсь. Так, он еще пока не... Вот, все, его темнота начинает сводить. Или нет? Ну ладно, неужто у меня настолько хороший свет, что я не начинаю сходить с ума в принципе ночью? Не, начинаю, потихонечку начинаю. Медленно, но верно. Но это медленно, поэтому не страшно. Так, там в городе что-то происходит. Мне надо туда сплавать. Сначала продам рыбу, Пожалуй. замети чем-то красным говорит я что-то происходит да, да да да да да да она снимает с полки книгу и протягивает ее вам поставив прилиста вы замечать замкнутые уголки страницы кем-то написаны заметки на полях так это в трюм ну, пока так че она мне там дала искусство красноречия за что ну да ладно теперь меня не отпустит тот факт того что там что-то красное я думаю, ради этого можно и ускориться. Во-во-во-во-во-во-воу-воу-воу! -во. Ураган пошел! Вон! А, бля, Точно! Вот что это красное, я понял. Вот что это такое. Да тихо, тихо, что тебе разворачивают-то. Ну, отсюда мы уже как раз доплывем. Че, куда мне? Как мне быть-то? Мне сразу налево. Так, Ну да, просто тупо прямо Рыбы у меня никакой нет Поэтому украсть они у меня в целом ничего не могут Ну даже эти как -то... Как их зовут-то? Чайки, чайки, точно, воровки-то эти Так Ой, плыть далеко Блин, единственное, что меня немножко смущает Но герою есть не надо ну то есть он, блин, я бы ту же самую рыбу ловил бы хотя бы, чтобы съесть. чтобы, ну, как-то разнообразить. Ну, давайте поймаем. Все, поймали. Красный лучший. О, вот здесь что-то интересное. Может пригодится. О, вот это надо. Это очень как надо. Отлично. Жалко только один. Главное его не профукать теперь. Это самое главное. Как-то меня это немножко напрягает все дело. Там молния что-то бьет, там шторм какие-то начинаются. Так, а мне куда лучше-то, наверное? Лучше, наверное, оплыть это место. Ага, здесь драгон. Ну, соберем. Потом, может быть, пригодится. Здесь, судя по всему, именно затонувший корабль. Может быть, я поймаю что-то такое, что... Может, потом пригодится кому-то на острове там. Нет? А, да, дублон. Да, да, может, кому-то пригодится. Так, время свечерело. А это плохо. А, все, вижу пристанище. Все, все, все, вижу, куда надо. Отлично. Но меня напрягают тучи, которые я слышу за собой. И я боюсь. Правильно же плыву? Блять, это никакое не пристанище. Так, вижу каких-то красных медуз. Они могут быть опасны. Значит, к ним мы точно не подплываем. Так, мне нужно какой нибудь пристанище. Это направо. Все, вижу. Все, отлично. Главное быть аккуратным. Ага, тут медузы выплывают всякие. Блин, такое разнообразие дикое просто. Посмотрите, как красиво. Красиво, но опасно. Божечки. Блин, столько разнообразия в какой-то маленькой игре. Ну, по-другому даже сказать не могу. Посмотрите, целый мир здесь. Генератор. Старый генератор трещит работать с перебоями. Лаборатория. От лаборатории почти ничего не осталось, после разбросного оборудования и научной работы. Так, открыть шкафы. Вы осматриваете шкафы. Отлично. Вы разбираете все же из шкафов. Так, двери оборудования столи. На столе лежат несколько хитроумных выключек деталей прототипа, но вы пока не определяете, как их использовать. На другой стороне стола вы находите наспех на царапанную записку. Опасность. Ожидается скорый ответный удар. Эвакуируемся в форт. Что вы хотите сделать? Смотрите на полу. Вы осматриваете пол, в фундаменте есть трещины, которая сходится до больших пробоинах в стенах. Эти бреши мог оставить только кто-то огромный и сильный. Вы осторожно просовываете руку в одну из них. Отлично. Вытаскивайте предмет из трещины. Все, тут делать нечего. А генераторный я был, да? Ага, все, спать. Блин, а ну на самом деле так-то неплохо я сюда зашел. Отлично. Теперь исследование. Двигатели. Конечно же мы будем изучать двигатели. Блин, три штуки. Вот это вот интересно, что такое. М -м -м, он четырешка Он четырёх. Он четырёх. Ну-ка, подожди. Так, тап, да? Четырешка. Ага. Ну, нам надо тогда тройку вообще изучать. Чтобы у нас стояло два вот таких двигателя. Ну, нам в любом случае, чтобы изучить этот двигатель, нужно все двигатели изучить. Ну, этот-то явно будет быстрее, чем трешка. Да если сейчас трешку. Не, давай трешку изучать. А, я не могу сначала до единицы. Блядь. Реактивный двигатель. 10 километров в час. 26. 36. Ну, этот прям намного круче. Но мы изучим этот. Почему? Потому что мы его купим. Сколько? 30? Почти 30 у него. А у этого... Ой, продать его нафиг. Я понял. Отчалить. Так, здесь мы свое дело сделали. Хорошо. Теперь нам надо куда... Нам надо чуть-чуть вниз Сюда же, но чуть-чуть вниз Да, вот так вот, правильно плывем Ага, тут много драги Я, кстати, не всю рыбу, смотрю, могу ловить а, Блядь, Ебаный ру! Ебать, ебать Ебать, да ну нахуй В ваш корабль развалится часть Вы медленно опускаетесь к одной И присоединяетесь к бесчисленным душам Коех уже поглотила пучина. блять, охренеть. Вот это сейчас было вообще неожиданно. И вот это я прям вообще не ожидал. То есть здесь в центре плавать вообще нельзя. Блин, вот это сейчас было, конечно, очень страшно. По-другому даже не скажем. То есть, чтобы плавать в центре нужно быть, ну, прям быстрым. Это же к тулху целый, блядь. Что он тут забыл? Ктулху. Тулху, естественно, опасен, блядь. Но думаю, здесь он меня еще пока трогать не будет. Да, он там явно много кораблей разбил. И один из них мой уже лежит. Ну, я хер туда подплыву. Кто-то угорает. <смех> Блин. Я этих макак слышу. Блин, ну кто ктулху там вообще прям приборзел, я смотрю. Что с ним, конечно, делать, фиг знает. Но это было страшно. Блин, серия чистых нападений на меня. С одного удара просто корабль развалил Так, сначала вот сюда сразу же идем Сразу же делаем вот так Отлично а, по -по -по -по. Потом заходим сюда Сколько ты заработал? 41 У нас пятиха есть Вверх а, Сразу Почем? Три сотни, блять Я могу продавать вообще что-нибудь? Блин, ну так дешево. Ну так дешево. Прям аж обидно что-то продавать. Пока не буду. Это в трюм, естественно. Сеть, но ну, я не вижу смысла от сети. А, мне ну, уже как-то у тебя купил за пятику. Ну, значит, пока что. Пока что плывем дальше. Где я? Чуть в ее кораблик не врезался. Так, куда мне там плыть-то надо? Туда? Я через полку точно не поплыву Поплыву вокруг А тулку так и ждет, когда я к нему сплаваю блядь. Сейчас, блять, дурачка нашел, конечно О, разбитый корабль Вот здесь вот может что-то ценное быть ну, типа, тот же, как тот же самый дублон Так, хорошо, колечко с орфиром. Бля Блин, ну это тоже надо Мне еще прокачиваться и прокачиваться В будущем Как бы как ни крути, это мне надо Бля Отлично А еще можно? Да так и ночь пропустить можно. С вроде тут не схожу потихонечку. Нет, схожу. Бля. Я теперь уже боюсь плавать там, где глубоко. Мне хватило разочка. Так, что это у нас за место такое? О, мой трюм. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Ученая. О, здравствуйте, я не ожидала гостей. А вы кто? Турист, блять, рыбак. А, я так и не подумала по вашему виду. Но рыбак здесь странно. Что ж, как бы то ни было, приятно познакомиться. Я вот уже несколько месяцев не встречал ни одной живой души. Признаться, вы бы мне очень помогли, если бы уделили время. Мне надо собрать образцы некоторых видов для изучения. Изначально меня отправили на исследовательскую базу внутри бухты, но затем на нее напали. Одно громадное существо поднялось с глубины и практически уничтожило базу, после чего залегло посреди бухты. Я бежала сюда и пытаюсь обходиться тем, что есть, но большую часть оборудования мне пришлось бросить. И исследование... что там, блядь? Вот список видов образцов, которые мне нужны. Прямо... Ага, оставайте... Оставляйте их здесь. Возможно, вам потребуется проэкспериментировать с разными, с разными способами рыбалки, чтобы поймать их всех. А, -а, а, блядь, и все ночные нахуй. Заебись ты придумала. Ну, я понял, хорошо. Что-нибудь еще? Пфф так, а теперь вопрос, блядь. Что-то я ни хрена не понимаю. Куда, блядь? Мне надо. Доставить поручение. Блять, подожди сообщение. Поручение. Встретиться отшельника, живущ на утесок, бла-бла-бла-бла-бла. Блять, вернуть с Ингфила. Я дурак. Я просто дурак. Я здесь был, а мне надо вот сюда. Нихуя молодец, зато по всем картам, блядь, скупался Зато вам мир показал игровой. Вдруг я больше записывать эту игру не буду. Кстати, тоже логично. А вдруг? А кто знает, блять? Бля, вот этот бы двигатель открыть, конечно Но у меня ничего, но у меня нету. Ну просто, типа, какой смысл сразу покупать Вот как вот я судочками поступил Я-то вот это все открыл, а купил только вот эту Также в принципе, с двигателями я бы поступил Да, вот это вот бы все, вот это вот открыл Вот это, например, или вот эту вообще Сколько она тут? 4, 1 и 4 4, 1 и 4 Да вообще идеально, а, не, хрена Не идеально подходит, я ее не смогу просто поставить Потому что 4, 1 и еще четыре. Это надо корабль раза два улучшить, наверное. Блин, у меня столько досок накопилось. Красота. Не иначе. Вообще песня. Блять, че я местами поменял? Блин, это удочка, конечно. Вот так. Так, Ладно. На этом будем заканчивать наши все-таки все поплывки. Потом я, короче, сам доплыву вот сюда, в Инкфилл, отдам квест, там уже видно дальше будет. Еще надо будет подналутаться. В любом случае мне еще прокачивать и прокачивать корабль, все это дело искать, все это выполнять. Ой, начинается небольшая рутина. Потому что деньги нужны, дерево нужно, ткань нужна, металл нужен, вот эта фигня для прокачки нужна... О, блин, это все, это вся энциклопедия, это все смотреть, это все ловить. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на Телеграм, ссылка в описании, там общаюсь и так далее, там На канал тоже, естественно, предлагайте игры для обзоров в Телеграме, в комментариях, везде, везде. Всех люблю, всех жду До следующих видео. Пока-пока.